Приветствую всех! Сегодня я хочу сделать небольшой видеообзор двух моделей автомобильных предпусковых подогревателей таких как Северс Плюс и Старт Turbo. Оба подогревателя производятся в России, в городе Тюмень Старт Турбо производит компания под названием Тюмень Автодеталь Подогреватель Северс Плюс производится компанией ЗАО Лидер Вещь и та, и другая, без сомнений, очень нужна, но хочу, опережая все события, сказать, что я не буду вам рассказывать о их преимуществах, о их качествах. Я просто покажу то, как они устроены и в чем принципиальное отличие по техническому исполнению данных подогревателей давайте начнем с подогревателя Северс так что у нас в комплекте подогреватель укомплектован всякой лабутой ну, естественно все это необходимо для установки подогревателя в подкапотное пространство автомобиля Значит, это монтажная планка это удлиняющий патрубок с внутренним диаметром 19 либо 20 мм. На глаз определить не могу. Так, это защитный кожух, предотвращающий перетирание шланга. Устанавливается там где-то необходимо. Так, это непосредственно сам подогреватель. Значит, подогреватель имеет в собственной конструкции встроенную циркуляционную помпу для принудительной циркуляции жидкости. Так, это монтажный комплект, открывать его не будем, понятно и так, что здесь хомуты, футорки, крепежные элементы. Итак, как же устроен подогреватель? Давайте начнем с электрической части. Под этой крышкой находится электрическая часть, основная электрическая часть нагревателя. Здесь расположены э, реле. Термореле служит для того чтобы не перегреть антифриз в вашем автомобиле оно будет поддерживать температуру вашего двигателя температуру антифриза в вашем двигателе в диапазоне от 55 примерно до 65 градусов при этом термореле будет обеспечивать подачу и отключение питания напряжения на электрическую часть подогревателя Итак, Надеюсь, хорошо вам видно. Вот это основное реле, термореле, это аварийное реле. В данной модели подогревателя присутствует аварийное реле. Что оно дает? В случае отказа выхода из строя от реле, либо какого-то незапланированного, нештатного перегрева антифриза, аварийное реле срабатывает при достижении температуры, по-моему, ориентировочность 120 градусов это реле невозвратное то есть автоматически оно не возобновляет подачу питания реле отключает подачу питания и подача питания отсутствует пока вы не вмешаетесь, не найдете и не устраните причину срабатывания этого реле после чего в центре нажимаем на кнопочку до щелчка и происходит Происходит, скажем так, механическая подача питания до следующего выхода, а, до следующего отключения. Дальше. Давайте посмотрим на то, как выглядит ТЭН. ТЭН находится вот в этой части, в этой, на части, в этой части находится электрическая часть а, водяной помпы. вскрываем электрическую часть, вернее ту часть, где находится тен. не хочет, вот тен выполнен в данной модели подогревателя из трубки нержавеющей стали, довольно надежный, очень качественный, надеюсь будет работать долго. Дальше давайте я вам покажу, чтобы не тратить время зря, покажу как устроена электрическая часть водяной помпы водяная помпа в данных в принципе во всех этих подогревателях устроена как практически так же как водяная помпа в стиральной машинки то есть инерционного типа в центр на лопасти попадает жидкость которая инерционной силой разбрасывается в стороны тем самым выталкивает жидкость в нужном направлении. Поэтому хочется отметить сразу, что данный э, насос, данная помпа не способна качать воду, воздух, не способна создавать вакуум либо избыточное давление. Она может качать исключительно только жидкость. Вот это электрическая часть э, водяной помпы. Электромагнитная катушка, якорь, который находится в, закрытом, в закрытой колбе. Ну и, в общем-то, вот сама крыльчатка. Якорь имеет постоянный магнит, а электрический, электромагнит создает магнитное поле, приводя в, в движение якорь помпы. Ну, в общем, конструкция довольно простая, все, как говорится, гениальное просто. Я считаю, инженеры этой компании потрудились на славу. Наверняка их взоры были нацелены на аналогичный продукт компании Hot Start, потому как некоторые, некоторые детали очень схожи. Но, тем не менее, я считаю, что это очень интересная конструкция и имеет право жить. Теперь перейдем к подогревателю. Старт Старт Турбо Подогреватель Старт Турбо Разработан компанией Тюмень Автодеталь Не знаю На кого Взирали инженеры Данной компании, но Конструкция этого подогревателя Совершенно иная Хотя принципиально выполняет Ту же функцию, что и Северс. Монтажная планка. Монтажный комплект. Пружина. Непосредственно сам подогреватель. Шланг. Да, многие задают вопросы. Для чего эта пружина? Сейчас я вам поясню. допустим вы, при установке подогревателя вам необходимо изогнуть шланг ну к примеру там на 90 или более градусов смотрите загибаем видите получаем перелом поток антифриза в этом месте прекратится для того чтобы не получать вот таких переломов в комплекте вложена пружина если вставить ее вовнутрь шланга то в этом месте шланг можно завязывать на узел и перелома вы не получите Поток антифриза Не прекратится Вот для чего нужна пружина Так Одну секундочку Возьмем плоскогубцы Не очень удобно там развалилась значит, конструкция данного подогревателя гораздо проще но, я считаю, что она от этого становится не менее надежной значит алюминиевый корпус кстати, анодированный крыльчатка помпа помпа, кстати, точно такого же принципа действия это направляющая вставочка для направления потока для обеспечения создания инерционной силы и направления потока антифриза в нужную сторону электрический тен тен кстати выполнен не из нержавейки а если и из нержавейки то темноватая она скорее всего что это черный металл не буду уточнять не буду предполагать, так как не знаю так, ну и электрическая часть как вы видите, конструкция гораздо проще но тоже своеобразно замороченная что у нас тут есть также электромагнитная катушка в центре якорь водяной помпы имеющий постоянный магнит термореле управляющая температурным режимом работы подогревателя ну и скажем так аварийного здесь нет в остальном принципиальный этот подогреватель такой же как и Северс Плюс вот ну скажем так принципиальных отличий серьезных я не вижу между этими подогревателями за исключением отсутствие либо наличие аварийного реле в подогревателе старт turbo его нету в подогревателе Severs Plus оно есть другой разницы между этими подогревателями я не вижу так что покупайте то или это кстати одно из них дороже другое дешевле на рынке своего города вы все это можете самостоятельно уточнить приобретайте то что вам по карману пока